Дело в том, что у меня парень, он попал в аварию с собакой, и собака погибла. Ну, достаточно Ну, есть у вас собака, да, наверное? Ну, у меня тоже есть собака, да. Ага. А у вас какой породы? Идем, идем, идем, идем. идем, идем. Сэми, он у нас <звы> токсенький немножко, но можно, в принципе... Всем привет, это новое видео на канале, как вы возможно заметили, канал немного изменился, раньше он назывался Татуистер и сейчас вернулся снова в мои руки. Добро пожаловать на новый, скажем так, канал и, собственно, произошли небольшие изменения. Итак, сегодня мы снимаем розыгрыш. Буквально пару часов назад мне пришла в голову идея, снять такое прикольное видео, мы нашли девушку на Авито по объявлению, а, делов. Как это объяснить Ты Дело в том, что мы зашли на Авито и увидели объявление девушки, которая ищет работу и решили предложить ей погулять с нашей собакой. Но дело в том, что ни у меня, ни у Карины нет собаки. Я прикинусь шизофреником, у которого умерла собака, и он все еще видит ее и просит погулять с ней. Посмотрим, как девушка отреагирует на невидимого пса, с которым она будет гулять, да еще и в пасмурную погоду. с Вы к нам пришли? В общем, да. девочку, хотелось вообще спросить. Давно работаете? Давно этим занимаетесь? Да. Люблю свою работу. Нравится. Мне поднимает. Хорошо. Я думаю, ну, я очень надеюсь, что она нам поможете. В общем, знаете, у нас как бы не совсем стандартная ситуация. Дело в том, что у меня парень, он попал в аварию с собакой. И собака погибла. У него болезнь теперь то, что как бы, ну, он видит собаку. С ней нужно погулять. Стойте. Вы не бойтесь, мы вам а, все заплатим, то есть ну вам буквально просто надо. А а... Что вы думаете, как это будет? Он болеет. А Я почему? не хочу, чтобы он выходил а, сам с собакой, потому что он все равно гуляет с собакой. Ну, вы сами понимаете, он видит эту собаку, он с ней играет, он ее кормит. То есть он прям ну, любит эту собаку. Вы серьезно? А как это будет выглядеть? Нет, вы, пожалуйста, только помогите, ладно? Я очень прошу вас, потому что это очень, ну, для меня это очень важно, это мой любимый человек и мне бы не хотелось, чтобы вы что-то другое там сказали или отказали мне. Просто я первый раз в такой ситуации. В общем, все нормально будет. Давайте пройдем. Пожалуйста, я вас очень прошу, мы вам заплатим, я могу вам заплатить в, в, в два раза больше. Ладно, что мне надо делать? Просто да, сейчас, то, как Да, сейчас, да, да, просто так, то, что я, быть. да, то, что видеть собаку, то, что как ну никаких грубых движений и в его сторону тоже не нужно слова mm -hmm. говорить какие-то грубые так что вот ладно ну, спасибо Давайте спасибо скажите андреос мы пришли да, давайте открою вы с нашим собачком погулять да по билем да да да, мне так сказать. А, да. а как вы вообще ну давно этим занимаетесь ну, достаточно давно. Был? Ну, есть у вас собака, да, наверное? Ну, у меня тоже есть собака, да. А у вас какой породы? А этот. Сэмми, ко мне. Вот он мальчик наш. Видишь, что от тебя тетя пришла? Привет, Сэмми, привет! Иди посмотри. Иди к нам, иди, иди моя сладкая. сладкая. Вот, он. О, мячик. Ага. ага. Вот он наш красавец. Видите, я просто заболел что-то и, в общем-то, как бы не могу с ним пойти никуда погулять, потому что у меня работа, я сейчас, если заболею, то это надолго. Вот мы поэтому вот решили воспользоваться вашими услугами. Думаю, души мальчик. Вот такой он у нас, видите, какой классненький. Может быть, вы присаживайтесь, познакомьтесь с ним, чтобы вдруг как бы, он от вас убежит. А постоять нельзя? Нет. Ну, скажи, ну, присаживайтесь, присаживайтесь, что вы переживаете? Да. Побежал, да? Сами, иди быстрее, иди быстрее, чуть-чуть Любимая, он с ней очень любит играть. Я вам ее с собой дам, чтобы, если он вдруг от вас будет убегать или еще что-то, вы вот так вот звоните, вам прибежит. Ага, хорошо. А... Сэмми. А... Чтобы он вас понюхал, чтобы просто к вам а... привык. Иди, сюда, быстро, быстро, быстро. А... иди, иди сюда. Быстро, быстро. Можно Посадить. я да, позвоню, выйду на секундочку, ладно? Ну ладно, вам а. просто нужно познакомиться с ним, поэтому, а то он будет от вас убегать, слушаться вас не будет. Поэтому... сейчас зайду, ладно? Ну, хорошо, ладно, да. Ладно, угу. Идем, идем, идем. Ненадолго? Пойдем. Нет, нет, сейчас. Сейчас, пойдем. пойдем. Хорошо. Пойдем, Гулянь, она реально повезет. Ты серьезно? Она сумку не оставила, она ничего, сейчас она Иди за ней давай. Ты что, серьезно? Да, ну а что ты хочешь? Черт. Ну, Блин, я не буду да. с тихо. Не переживай, Ладно, Девушка, а вы куда? Душ, мне простите. Ребята, сердце бьется, простите, но Вы нормальные вообще? Как вы это себе представляете? Я я просто... Мне руки дрожат, просто вот дрожат я понимаю все ваши вы, эмоции, я не понимаю, нет, я понимаю оттуда, пожалуйста. Как, как вы представляете, что я буду гулять? Это же, ну, это ненормальность. Пожалуйста, помогите, я вас ну, да. очень хочу. Они что-то скрывают там. Не знаю, что происходит, Карина вообще первый раз в таком видео участвует. Мне кажется, она дико волнуется. Садить на колени. Что мне сделать? Я вам заплачу, вот я могу в трое раз больше заплатить, пожалуйста, просто помогите мне. Я вас а -а -а. очень прошу, у меня, меня, ну, мне действительно тяжело с, с моим любимым человеком. Просто у меня такое впервые, как бы такая ситуация, поэтому представляете, да, как, как, я какая понимаю, должна вас быть реакция? Просто помогите, можете прос присесть, там, погладить, подыграть. Ну, пускай так будет, то, что вы подыгрываете, мне, пожалуйста, вас очень прошу. Все, позвонили. А? Угу. Ну что, вы все готовы? Ну, идемте, может, все-таки присаживайтесь, я вас с ним познакомлю. Идем, сэми. Идем, идем, идем. идем, идем, идем. Сэми, на. Он у нас толстенький немножко, но можно, в принципе, угу. на, на ручках можете его поносить, если вы... Можете погладить его, он очень любит, когда его гладит. А сколько ему лет? Ну, у нас полтора года, вот щенком принесли, вот он у нас, правда, он слюнявый. Я могу вам дать тряпочку, если что-то, он вас испачкает, вы потом mm -hmm. протрете. Mm -hmm. Вот, собственно, на этом и все, наверное. Как, бы. как, а, как а команда знает какие Ну, команда, есть. в принципе, знает. Идем Идем, покажем тебе, покажем, что мы умеем. Идем сюда, идем сюда, идем сюда. Сиди, сами сиди. Вот, видите? Mm -hmm. так, кувыркайся, Куркайся. Куркайся, кувыркайся. кувыркайся, кувыркайся. Но он, правда, не все еще команды знает. Вы, может, попробуйте сами покомандовать с ним. Он, в принципе, ко мне он хорошо знает. Это он сам прибегает очень хорошо. Но если будет, не будет слушаться, то вы можете вот этой погремушкой, я вам даже могу еще и мяч дать, можете побросать к нему. Вот попробуйте сейчас, вот бросьте. Куда бросить? Просто. Ну, можете бросить, он как бы прибежит сейчас, может принесет, я не знаю. Угу. Ну, иди, иди мячик Иди, возьми мячик. Сами у нас просто не очень Иди, хорошо, хорошо реагируют мячик. на команды, на все. Ага. Ну, я думаю, мы на улице разберемся. И... Да, вот ну, да, видите, может кто-то так подоживает, он узнает свой звук своего мячика, он прибежит к вам 100%. Ошейник, ну, я... давай, давайте Так, давайте вот берите с собой. Сейчас ошейник я вам дам. Так, идем. Идем. Он любит очень лежать у себя здесь. Идем, идем стать. Держите вот в машине. Ага. Все, отправляйтесь. Надеемся, что скоро вернетесь и мы будем. Вы нам понравитесь, ему тоже понравитесь. И будете приходить к нам чаще. Да, мы вот будем сдать. Минут тридцать, в принципе, можете вот здесь, будет. да, как бы у нас хорошая площадка, можете здесь погулять. Да, вот здесь у нас парк рядом. Можете туда пойти погулять, да. Ага. Спасибо. Понятно. Она. Все тогда достаточно. А так рассчитаем всегда после дом зайти. Я думаю, что я вам денег отдала. Нормально будет или вы хотите сразу? Да нет, нет, я угу. приведу вам собаку вашу и а потом. Все, договорились, договорились, отлично. Все, Сами, давай пока, веди себя хорошо с тетей. Сами, пока. пока. Ага. Мальчик мой хороший. Да. Не давай бойся. Открою. Откройте, ага. пожалуйста. конечно. Давай иди, иди, иди, не бойся. Тетя Хларина. Все, хорошо. до свидания, мы вас ждем. Можно? Да, надо сходить. Ну что, как погуляли? И, да, а, прекрасно Давайте, давайте на, пол, на пол его поставим. Да, Нагулялся, да, сейчас у него лобки грязные, надо этот, подержать его здесь. Вот он сейчас убежит. Еще, стой, стой, стой, стой. стой, стой, Такой радостный. Как вам наш мальчик понравился? Все нормально, да. В одни угу. все Все нормально было, все хорошо. Не, не гавкал там, ни на кого? В туалет сходил? Да, да, все, угу, все ага. сделал. И... Мне хорошо, уже идти пора, хорошо, поэтому... Что, тебе понравилось, что-то тебе понравилось? Так, попрощайтесь с ним, а то он будет грустить, он у нас очень чувствительный просто совсем. <звук> когда, когда можно сдать вас еще? Завтра у вас есть время? Просто я сейчас пока болею, в ближайшие пару дней мне нам бы хотелось, чтобы вы погуляли. У меня, вы знаете, есть основная работа, поэтому ага. я пока повременю с этим. Ага. И, ну, может Но... быть, мы с вами созвонимся mm -hmm. и там дальше... завтра у вас есть время или как? Нет, завтра нет, ну, Блин, очень жалко, конечно. Ну ладно, ну все, что, пока скажи, тетя. тете пока скажи. Ладно, сколько я вам должен? Сколько договаривались? Да. Все, держите. Спасибо вам большое. Спасибо, спасибо. до свидания. До свидания, спасибо все, большое. Давай, пока, тя, спасибо Молодец. До свидания. Сипец. Тебе удобно? Да, мне удобно. Ребята, вот такое получилось у нас видео, у меня до сих пор просто мандраж, я не знаю, как вам показать, как у меня трясутся руки просто, блин, это очень было сложно, Карина, Карина, вообще, я еще пока ничего не слушал, пока ничего не смотрел, там, то, что было в подъезде, я вообще ничего не знаю, надеюсь, ты меня не подвела, и все прошло хорошо, но девушка, она, конечно, вообще была в шоке, она когда уходила, когда я говорил, попрощайся с ним, она такая все, <смех> Чего? Я думал, сейчас вот я думал, что она либо сейчас мне ебнет, скажет, еще дурак совсем что ли. И она, мне казалось, ну, нет, что... нет, когда уже деньги она получила, она уже да, когда она, она думала, знаешь, вот и мне показалось, что когда в, в конце она ждала от меня денег, а я вообще я же я, я я знаю, что я должен заплатить, но я то ну как бы у меня такой страх, что я забыл вообще про деньги. Она стоит. И думают, заплатят ей, не заплатят ей, заплатят, не заплатят, или что вообще сейчас будет дальше? Ну или типа там, да, скажут, то что... Да, это да, это розыгрыш Скажешь. там, или еще что-то, я просто не ну, знаю, что... у нее было, да, взгляд такой, то, что у нее прям паника. И когда и я сказал это... уже, типа, давай, этот, сколько я там вам должен, она как-то более-менее ожила. Ну да. Что я даю ей деньги, а она, я думал, что она сразу свалит, Ты просто возьмет. видела, как она взяла деньги, она просто прям, все, нет, нет, до свидания. Да, да, да. Мне кажется... Она просто сейчас будет звонить кому-нибудь -то, о том, историю. что она реально пошла и 30 минут там была... Я не знаю, где она была. Мне кажется, она пошла на этот день. Бхатле посидела. Короче, ребятки, если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь, подписывайтесь на, на, на наш, канал. Наш, на, на наш, на наш или мой канал. Канал. Да. А, все, вот такие видосики. Ждем от вас комментариев. Если у вас есть какие-то идеи для наших новых видео, будем Что ждать. Вы хотите от нас. Да, и на наш инстаграм подписывайтесь. В любом случае мы будем снимать, да? Конечно, да. Скоро в инстаграме можно будет вести прямые трансляции. И Потом, Карина частенько, частенько очень любит перископ. Да, перископ, и сейчас она будет сидеть у нас в инстаграме. Все, всем пока. Пока.